Пробовать блюдо разных кухонь мира не только увлекательно, но и очень вкусно. Хочу поделиться с вами довольно простым вариантом, как приготовить домляму, сытное блюдо узбекской кухни. Несмотря на довольно высокую жирность мяса, блюдо получается весьма низкокалорийным, сочные и невероятно ароматные овощи с аппетитными ребрышками достаточно просты в приготовлении, домляма в домашних условиях, это прекрасный вариант обеда или ужина для всей семьи. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Вот такой набор ингредиентов вам понадобится, чтобы повторить рецепт приготовления домлямы на вашей кухне. 2. Первым делом нужно заняться мясом, идеальный вариант, это бараньи ребра, их нужно вымыть, обсушить немного и нарезать. 3. Возьмите казан или высокий сотейник с толстым дном, налейте в него немного масла, разогрейте и выложите ребра, на среднем огне жарьте до румяности. 4. Пока обжаривается мясо, можно заняться овощами. Очистите и вымойте картофель, перец, лук, чеснок. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. 5. Нарежьте картофель и лук средними колечками. 6. Также поступите с помидорами. Сладкий перец нарежьте соломкой. 7. Аккуратно переверните ребрышки. 8. И сразу же можно выкладывать овощи. Сначала лук ровным слоем. 9. Затем. Чеснок и картофель. 10. Теперь сладкий перец. При желании вы также можете дополнить этот простой рецепт домлям и острым перцем. 11. Ровным слоем разложите помидорки. 12. И в самом конце, молодую капусту. 13. Нарежьте ее довольно крупно, чтобы она полностью закрыла все ингредиенты. 14. Прямо сверху можно всыпать соль перец и прочие специи. 15. Влейте немного воды и установите сверху груз до тех пор, пока вода не закипит и овощи не пустит сок. 16. После накройте крышкой и оставьте томиться минут на 40-45 до мягкости овощей и готовности мяса. Вот и все, теперь вы знаете, как приготовить домляму в домашних условиях, приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Нам понадобится. Бараньи ребра 1 килограмм. Картофель 300 грамм. Сладкий перец 2 штуки. Луковица 2 штуки. Капуста 1 штука. Помидор 3-4 штуки. Чеснок 2-4 зубчиков. Соль 1 чайная ложка. Специи 1 чайная ложка. Перец, зира и так далее. Растительное масло 1 столовая ложка. Количество порций 8-10.